Примерно 5 сантиметров отступаем. И чуть-чуть вбок вот сюда. Болезненно здесь? Uh -huh. а здесь. Uh -huh. Вот, и 2 см вбок. Точка. Потом заканчивается икроножная мышца, видишь, тут вот начинается сухожилие. Это видно, когда вот напряги ногу вот так вот. Вот тут вот. А, вот, вот так вот так, да. uh -huh. Вот видишь? Вот тут находится точка. Половина этого расстояния посередине тоже точка. Еще половина этого расстояния, вот тут точка. Ну, в принципе, можно еще здесь сделать. Нас пока только эти интересуют. Потом э, вдоль седающего неера по центру. Точка. Здесь. Здесь вот прям перпендикулярно сбоку. И примерно чуть-чуть вперед. И примерно где-то вот сигаретную пачку так вот отступаем, вот тут -то. тоже точка. Это я высоко нарисовал, чуть пониже. Вот здесь. Ну, на стопах я не буду показывать. Потом вот где дальше кость, знаешь, где находится? Ну да, вот вы же где... показывали в прошлый раз. Да, вот ее как бы нащупываешь, сбоку от нее вот здесь как раз проходите дальше нерв. тут получается вот тоже точка. Не поняла, как нащупать. Вот, вот. кость. Вот кость, вот такие большие с этой стороны. Вот. Ага. И вот бедренная кость. Вот бедренная кость. Ага. Вот примерно между ними, вот на, кость, на да, это расстоянии, да, нерв. да, вот посередине. Чуть еще сбоку нарисовал. Вот тут получается посередине. Вот. Ну, сам себе дальше не. где начинается, я показывал, да? прошлый раз? Не показывал? Показывали. Треугольник такой рисовал, да? Вот. Ну а тут их их просто много идет. Это как вот основная. Значит. Почему на таком расстоянии они? 23 сантиметра э, но ну, это примерно угу. потому что мы на них не давим подряд на каждую тут будем на каждую давить а здесь просто подряд угу. Всю эту зону будем проходить э, смотри это будет болезненно волос немножко потерпеть в общем я давлю на что точку за что конкретно, я не знаю. Она отвечает за то, чтобы расслабилась вся вот эта ягодичная зона. Тогда не давить. Не Просто спазм снимает. Да, просто спазм снимает. Вот надавливаешь, а ты в этот момент тяни стопу на себя, от себя. Давай, работай стопой на себя, от себя. Вот я продавливаю. Давай, давай, стопой работай еще, еще. Болезненно? Mm. Ну, я не сильно давлю. Надо прям туда, внутрь очень сильно давить, через боль. Mm -hmm. Потом сюда. Нет, что они дают а. Точки это ну, точки, они им баловаться нельзя. Они отпускают ягодичные мышцы. Ну, mm -hmm. по-другому я по потом по отпущу. Потом сразу. Ну ты через вот стопу, да? Mm. Потом вот эти вот точки. Здесь работаем ногой, он пациент работает, если mm. он, он как бы не хочет или там ему больно работать, да, то ты его ногой сама шибешь вот туда-сюда. Like like До 90 градусов поднимай ногу mm -hmm. и опускай вниз. Давай, поднимай. Володя, поднимай ногу вот так и опускай вниз. Поднимай, опускай, поднимай, опускай. Постоянно работай. Вот. мы их продавливаем, но я сильно не буду давить, вот. mm -hmm. просто демонстрирую. Продавливаем достаточно. Просто вот так вот быстро, да, да или сильно. удерживать тоже. Удерживаем буквально там 3-5 секунд. Uh -huh. вот, эту точку. вот это вот прожимаем перпендикулярно, соответственно, в тело. Uh -huh. Вот это перпендикулярно. И вот это. Uh -huh. Вот. Потом здесь идет пояснично подвздошная мышца, она выходит спереди, вот тут сбоку есть такое небольшое напряжение, не больно здесь? Больно, но она, наверное, не, она не, не она. Нет, там их много, они крепятся к бедру спереди вот. ее желательно жестко не проминать, но так можно чуть провибрировать, прокачать. Вот, все, попробуй это сделать и запомнить.